Ненадолго. Шаришь. Базар нет. Бэйби-тайп. А. Я, кстати, подъезжаю. Что? Может, скрыть животное? Посл... Бля, сейчас... Подожди, что я зачекаю? Сейчас... Блять, а где Но... это они моднее будут сейчас с драконом? А, ну у меня. Не, ну погоди сейчас как они могут здесь Мы с короче, купили по айфону Ты мне купил iPhone. Yeah. Baby Tape купил мне iPhone. No cap. Так чуть, чуть подальше. Там вот отель будет. Ну, дядь, ты можешь выходить, собственно. <laughs> Ладно. Они там что-то пишут, а мы чисто как в фейстайме Ну, че, я уже отдаю маме кэш таксисту. Все. Ну, короче, может не палить, просто это. Ну да, я не палю. А можете тут все? Обля. Обля. Бля, я еще... У меня сейчас этот линзами да, по И, Блин, я с тобой взяла твой линзы, кстати. Привет из о, Тюмени. О, о, Тюмени, привет, вообще пламенный. Мой любимый город в России теперь, афишили. Я вам отвечаю. Афишили. Сейчас. Афишили. Сейчас. Блин, Егор, да. прикинь, я взяла здоровый рюкзак, такой же, как у тебя, тем ничего тут найти не могу. Так, короче. Да, Ты спустишься так, так, так. за мной или где? Да, а можно позвонить, чтобы тебя пустили или нет? Я тебе это предлагала сделать давно еще. Давай сейчас попробую тебе. Ну попробуй. Сколько там? Нет, у меня только так. Так. Пока тебя нет, могу поездить на экономе. <связать> <связать> <скак> так, О, Гашан привет. Да, слушай, если я номер... Стой, мне сейчас нужно... А, ну, я понял. Вам похуй. Не, если все узнают в каком-то номере, всем пофиг будет. Да. Думай? От... Ну, отель-то никто не знает. Ну, блядь, Шерлоки ⁇ пты. Ну а? ничего, с сотинами это тоже нормально. Егор, я уже расплатилась. Сишку покурю пока. Алло, да, здравствуйте, ко мне вот гость пришел. А есть гость. возможность, чтобы мне не спускаться, его как-нибудь пустить на 17 этаж? Ой, там еще Марасова. чемодан еще. Откройте вот говорю, сейчас Все, через пару минут. все угу. есть возможность, да? Burr. Да. Остановите свек. Ты должен сделать шпек. Блядь, у меня такой голос севший. Ебнишь. Спасибо все. большое. Ебни. Передай привет. Передай тебе у тебя привет. Передай мне привет. Привет, Дах. Здоровый. Блин. О, бля. О, О бля. бля. Я... О, ты отражаешься в очках. Я, бля. Слушай, мне чемодан побольше, чем в тот раз почему-то вышел. Ой, бля. Ой, бля. Бля, на самом да, деле, собирайся эти шмотки ебучие. Это же еще ничего Это не собирал, как обычно. гэнг бля. блядь. Тейп, сними ага, еще что делать. Тейп, сними член. <свист> так, кого ты тут предупреждал? Ну, просто подади на этот. Тут никого нету. Да, да, заебал, не полей Ну, на ресептион. Здравствуйте, а вот звонил только что молодой человек, просил проводить. Номер не Какой номер? Восемь <связывается> <связывается> А, семнадцать. А, семнадцать. 16. так <связывается> <связывается> <связывается> <связывается> <связывается> <связывается> Ой. Все, я сейчас в лист зайду, мне меня пропадет, мне под, кажется, Под, под очками губ, нет, здесь ты вместе в... к Wi-Fi подключена. Блядь, это чисто как просто. Да, да, да. Диджей-тейп. Спасибо большое. Диджей-тейп. Вот, давай я сейчас зайду до тебя. Мы закончим. Егор... Мы сломаем интернет. Да. Бля, знаешь, что мне кажется, вот, блядь, на этом десятом айфоне камера как слишком близко нахуй. Ну, типа, как слишком сильно. А мне кажется, так, что она вообще как-то типа украшает. Типа, ты такой красивый на ней. А вот сейчас я вообще ничего не спалила. Так, Егороч. Бля. Ван пухо. Ноль два саня. И плохо. Да, да, да, я это видел. остановите трек ты Теперь должен сделать Слышь, как я бр, бр. Я холодный, как сентябрь. О, я тебя слышу. Я холодный, как октябрь. Так, я тебя слышу, кажется ну давай открывай блин что-то как бабушка до щеколду закрылся как тебе альбом Гучи там пишут а что мы его засаппортили Гучимейн да, я... чисто такой, бля, чуваки, саппортните релиз, мы такие, базару ноль, да, это... бро. И он нам вот еще такой, ну тогда... И вот он мерч еще подогнал. Держите бля, мерч. Да, это без пизды, кстати, вообще. Вот. Да, это реально мерч Гучимейна. Мерч и, Gucci Поняли? Ну, да, вот полюбуйтесь. Это, а может закажем что-нибудь? Да, я в теме. Только у них Конечно, тут ночной меню, только они только отстали. Я а слышал, что сейчас задержка, задержка. Да, это все в делать. пизду, короче, давай завязать. Ладно, короче, чувачки. И это... Ой, я себя вижу со стороны. О, да, с ними со стороны, интересно. Посмотреть. Да. Вот, вот так ты выглядишь со спины. Вау. Это как, блядь, как будто в игре какой-то. Знаешь, этот походи за мной, походи за мной. Знаешь, вот это эфир в стиле нашей хуйни, который мы на афише исполнили, просто бред. Ебать, слушай, ей вау, я как будто в бы... игре. Можно так фильм снять, ой клип с двух О, в инстаграм лайве пиздато. Да. Ладно, это какая-то странная хуйня. Да им все равно, они все равно какой-то хрень пишут. Да, давайте пишите что-нибудь серьезное. Ой, я вижу опять. Да, <с <с нам, <с нам только серьезное, пожалуйста. Ебать, ты, ты гейнгстер. Спасибо, Бра. брат. Ладно. Бра. Бля, дохуян свои. Попробуй, посмотри. Да я вмазанная какая-то. Стоп, подожди, пройди сюда. Ну во, я смотрю. Вот. На мне Гучи Мейн Ме. Дай покрутись. Он, блядь, не так быстро Блин, я это странно вообще. Куда Сиси кидать? Мне кидай в директ. Я буду отбирать нормальные Егоры, буду показывать. Окей, время Чего? Обля! Обля? Сейчас закончится. Всем привет, это Джонни Ноксил. И это кувырки в отеле. Блядь. Слые. Все. Давай забираю, зак... закончим. Блей. Между зубов расщелина есть где камень нычкать. Ой, блядь. Идите в пизду вообще все. А и ничего, мы станем богатыми и сделаем себе чисто бриллианты вместо зубов. Не, я хочу вращение, короче, грилзы вот сюда сделать какую-нибудь штуку прикольную. Будет суэк. Не, прикинь просто такие здоровые, типа, альфа, там прям такие бриллианты, прям вот вместо зубов, прям здоровые. Да ну в пизду. Ты... Айс. Ладно, вс ⁇ Всё, да. Давай. Надо под жопой привидовать. Окей, стоп, если я привидарь, это сделаю. И... Интересно, я консумация или нет? Окей. Это для... Человека, который это предложил. <смех> да. Человек, который это попросил. Это для... Вот. Ладно, все, я не буду делать. <смех> <смех> давай, <смех> пока. Ладно. Ну, бля, так прикольно, типа, необычный эфир. Егор, ну у нас новый айфон, мы теперь еще можем такую хуйню. Ой, ебать, смотри, стой, я теперь вижу себя с трех сторон. Покажи, покажи меня. Бля, ладно, все, я сейчас... С сойду. Все, Егор, давай. Ладно, все, давай, стой, давай. Стой, Пока. Все, чувак, это, это, это для тебя. Поругай. Нужно было вырубить вот это.